Совершенно верно. Тема весьма весьма интересная. И вот эти вот связи демократов со своим прошлым, которые они то вроде бы разрывают, а то неожиданно, странным образом эти связи их настигают. Поэтому благодарю Парину Волкову за помощь подготовки выпуска. И, пожалуй, самым прискорбным событием прошлой недели – ну, помимо, естественно... Хотя это все связано, само собой. Попытка президента отменить существующие правила работы Сената. Ну, вот была здесь и его речь, где он требовал эти самые правила изменить. В Джорджии дело происходило, как все вы знаете. И речь отвратительная сама по себе потому что человек, который клялся, что будет страну объединять, ну вот в принципе не должен говорить такие вещи и так нападать на своих же соотечественников. Более того, на большинство этих соотечественников, которые э, поддерживают целый ряд законов по укреплению системы выборов. Ну и хотя не первый Байден Байд, то такое делал, нечто подобное Ружиль в свое время говорил, э, но тут э, на что я бы ваше внимание обратил э, в пафосе в своем. Байден упомянул вот трех человек, на чьей стороне, по его мнению, находятся вот республиканцы и нынешние враги Байдена и всего прекрасного и замечательного. И это Джефферсон Дэвис, Юджин или Бул Коннор и, вот, собственно говоря, Уоллес. Штука в том, что все три этих джентльмена, они все три демократа. И, более того, вполне себе убежденные. Дэвис был вообще президентом конфедерации, напомню. Коннор был, занимался вопросами, был комиссаром по безопасности в Алабаме и одним из активистов Демпартии. Ну, а вот Уоллес – это вообще фигура весьма и весьма интересная. И, на мой взгляд, еще заслуживающее обсуждение и изучение, все-таки в должной степени его наследие не изучено, как мне представляется, именно потому что с ним разобраться очень сложно, кем же он действительно был и к, какой, к какому лагерю, если угодно, его можно привлечь. Но то, что абсолютно без, бесспорно, это то, что Уоллес даже в тот эпизод, когда, о чем мы сейчас с вами поговорим, он вроде бы шел как независимый кандидат, тем не менее на президентских выборах вообще-то Уоллес оставался ведущей фигурой в Демпартии. И что самое главное, целому ряду демократических политиков, и в частности тогда еще сенатору Джо Байдену, было просто-напросто необходимо заручаться поддержкой Уоллеса или, по крайней мере, вот всем рассказывать, что Уоллес где-то когда-то сказал что-то хорошее про того или иного политика демократа. Ну, давайте посмотрим, кто же такой Уоллес, действительно. Уоллес – человек незаурядный, как я уже сказал. Участвовал во Второй мировой войне. И более того, когда в одной из перебранок с журналистами, а Уоллес отличался, был мастером этих перебранок, был одним из лучших ораторов своего времени, когда его ну, привычно назвали фашистом, Уоллес ответил, юноша, я фашистов убивал. А что ты делал? Что было, как говоря, правдой? Уоллес фашистов действительно убивал. Но Уоллес был человеком, прежде всего, мастером политических игр. И когда в конце 50-х он предпринял попытку первую стать губернатором Алабамы то обнаружилось, что у него это не очень-то получается, так как Оллис слишком умеренный в вопросах сегрегации. Пожалуйста, в 1962 году Уоллес позиционирует себя уже однозначным противником интеграционных мер за сегрегацию, за защиту белого населения и так далее, и, так далее, и становится с одной стороны таким показательным злодеем, что вот он сопротивляется интеграции, становится в дверях, не пускает черных детей и так далее, и так далее, и так далее. Открывает школы, которые закрываются в силу того, что они недостаточно интегрированы. И всем своим видом привлекает к себе ту часть южных демократов, которым все меры правительства по интеграции не нравятся. Но важный момент. Очень многое, я не буду говорить, что все, но очень много из того, что делал Уоллес, он делал не просто так, а к нему, еще к некоторым губернаторам южным, приезжали лидеры северных либералов, в частности, Роберт Кеннеди. И они договаривались, что вот Уоллес будет изображать из себя такого злобного гражданина. И, соответственно, северные либералы будут показывать, как они отчаянно борются с расизмом. Ну, а на выходе получается, что Уоллесу достаются голоса избирателей, более отрицающих интеграцию и так далее, а северным либералам-демократам, им достается больше голосов своих избирателей, которые видят, что вот, да, демократы борются с сегрегацией и так далее. И в результате Уоллес вполне был частью вот этой вот демократической машины на самом деле. Он, к тому же, весьма лихо обращался с местными законами, потому что когда в Алабаме нельзя было быть подряд губернатором два раза, ну, у него же наставал губернатор, губернатором, а Уоллес и заместителем, как там да, шутили, да, два губернатора по цене одного. И он на этот пост с 58-го периодически возвращался, и в 60-е, и в 70-е, и 80-е, казалось, что вечный просто-напросто. И по мере того, как все больше и больше его позиция привлекала к себе внимание, то Уоллес стал действительно задумываться и об участиях в выборах. И в 64 году, и что самое главное, самое знаменитое участие, это, конечно же, 68 год, когда Уоллес шел третьим кандидатом. То есть, условно говоря, у нас есть Никсон, у нас есть Хамфри, воплощение как раз северных либералов, и вот южане чувствуют себя не Прикаянными, и появляется Уоллес, который идет не как демократ, а как независимый кандидат. И в тот самый момент происходит такой, первая попытка, действительно, сближения с ним некоторые части консервативного движения, потому что к Никсону ну, было некоторое недоверие по ряду причин, считали его не слишком консервативным. Насколько консервативен Волис, это был большой вопрос. Бакли с ним общался, приглашал его на свою передачу, и пришел к выводу, что Олес это абсолютно либеральный демократ в том плане, что он сторонник такой национал-социализма, если угодно, социал-демократии, траты, большие госрасходы, покупка голосов избирателей. И даже то разумное, что он, в общем-то, делает, говорит о росте преступности, говорит о необходимости защищать страну, говорит о необходимости да, законной порядка и меньшего вмешательства центра в дела штатов, это все очень хорошо, но считать уволиться... Консерваторам не надо. Это, вот да, популист. Такой да, чем-то, конечно же, достойный, который может привлечь свою немалую аудиторию, но консерваторы от него так или иначе отстранились. И до сих пор, кстати говоря, спорят, а кому же больше все-таки навредил Уоллес в той кампании 1968 -го года. Естественно, такой либеральный консенсус, то, что вот он отобрал голоса у демократов, конечно же, и тем самым помог Никсону. Но в реальности, скорее всего, это обратный момент, что он Никсон, ну, Никсон победил, конечно же, но что он Никсону скорее помешал. Потому что очень многие избиратели, которые пошли бы голосовать за Никсона э, на том же самом юге, они в результате пошли голосовать э, за Оллиса, ну, потому что какой-никакой, а свой. И таким образом э, здесь э, Оллис помог все-таки при всей своей пафосности. И при всем при том, что он себя позиционировал противником э, элит, э, и он, в общем-то, остается примером политика который добился большого успеха практически не имея никакой базы в вашингтоне официально по мере, официально но видимо все-таки действительно никсону он навредил больше но тем не менее что было что было. Никсон, кстати говоря он в общем-то, понимал что происходит и свои борьбы с Уоллесом он своей команде говорил, ни в коем случае, критикуя Уоллеса, нельзя повторять то, что про него говорят либералы. То есть любая попытка подается критиковать, нападать на Уоллеса слева, это сделает его не тем, кто он есть на самом деле, только усилит его привлекательность для избирателей. Поэтому надо вот акцентировать внимание на негативной стороне того, что Оллис несет. И, в общем-то, Никсону это удалось, конечно же, все-таки политик тоже опытный. Но Уоллес, он чуть уйдя на второй план, тем не менее не успокоился, он участвовал в компании 1972 года. И более того была великая вероятность что он уже как демократ заметьте что он пройдет праймарис они а МакГоверн и что вот этот остатки южного популизма даже уже скорее не консерватизма а популизма что они возьмут вверх демпартии интересно чтобы тогда получилось но было совершено покушение тоже проект это естественно это не джон кеннеди поэтому здесь версия поменьше, но тоже кто-то очень странно, что вроде как Уоллес, кандидат весьма-весьма сильный, вдруг в него стреляют, он остался в живых, но был парализован после этого, ниже пояса. Что такое вот с ним произошло? Тем не менее, да, после этого он уже практически выбыл как серьезный кандидат и хотя предпринимал попытки вернуться и в 1976 году, но уже в общем-то все. Что важно, в то же самое время Уоллес вдруг начинает менять свою позицию и перестает быть тем самым ярым противником сегрегации. И опять это ему идет на пользу, потому что его начинает поддерживать очень серьезно чернокожие население, что самое главное. Но при всем при этом связи олис с элитой и Демпартии как бы он себя не позиционировал вот таким антиэлитарным популистом, они на самом деле только, только укрепляются. С Никсоном у них такие были отношения более-менее после выборов налаженные, и после 1972 года, в общем-то, тоже. Однако, как только начинается эпопея Стравли и Никсона по утрагету, Уоллес до определенного момента уверяет, что... Он будет поддерживать президента, но потом происходят две странные вещи, а именно к Уоллису приезжает Эдвард Кеннеди, и уже не Роберт, сами понимаете, по, по естественным причинам, и после чего... Что они там, о чем они там говорили, никто не знает, естественно. А потом по штату вдруг начинают бродить, распространяться какие-то там слухи, листовки, что покушение на Олиса было организовано Никсоном. И после чего, естественно, Олис объявляет, что больше никакой поддержки Никсона не может быть и речи, что он порывает с ним отношения и не будет ни в коей мере ему оказывать никакую поддержку. Вот так вот, и в тот же, наверное, вот как раз в то самое время, то есть где-то между 70, вот после этого своего тяжелого ранения и вот этого вот уже полного разрыва с республиканцами, которого и не было, конечно же, союза, я имею в виду, Уоллес становится таким, если угодно, кингмейкером для демократов. То есть практически любой демократ, чтобы заручиться поддержкой Юга, тогда еще, там еще этого можно было добиться, должен, как бы ты ни было, обозначить свою дружбу с Уоллесом. И одним из, сам даже не одним, а самым успешным человеком, кто это проделал а потом заявил, естественно, что я никакого Уоллеса вообще знать не знаю, но если и знаю, то я всегда был против, потому что очень плохой. Это был Картер, потому что Картер весьма активно лез, в друзья, к Уоллесу. но ну, а потом, когда стал уже кандидатом в президенты, спешно от него отрекся. Уоллес возмущался, говорил, что молодой человек, Около меня там вертелся и старался везде со мной выступать, и везде меня приглашал и клялся вечной дружбе, а теперь такое говорит. Но тоже, заметьте, параллель с нынешним товарищем с Белого дома более чем очевидно. Уоллес действительно стал тем, кого пользу... кем пользуются, а потом бросает. Была справедливости ради еще одна попытка и консерваторов, и не республиканцев с ним сблизиться, так как после его торги это тоже было, естественно, очень сильное разочарование в республиканских политиках вообще. И некоторые консерваторы предлагали такую тоже независимую пару, это Рейган и Уоллес потому что считали, что Уоллес уже, мол, как и справился, уже не такой ярый сегрегационист, но идея потухла, и сам как-то Рейган не особенно ее приветствовал, да и Уоллес в принципе тоже. И вот Уоллес так и остался все-таки политиком демократическим, который, повторяю еще раз, был очень и очень важный Важной деталью машине демократической партии и добывание, покупки до чего угодно голосов. Но вот что характерно, что демократы как раз этой фигурой просто-напросто одержимы. Они при любой возможности сравнивают с ним республиканцев. Они при любой возможности рисуют его злодеем, негодяем и так далее. Хотя их такие их идолы, как Картер и Байден, без поддержки Олисы, без умения за ним спрятаться и его использовать, не оказались бы там, где они оказались. И в результате, если так вдуматься, то проклинаемый ими Олис привел так или иначе в Белый дом двух человек. И оба демократы. Все-таки ни Рейгана, ни Никсона нельзя назвать тех, теми, кто победил на Уоллисовских избирателях. Да и Трампа, на самом деле, тоже я бы не рискнул к этому причислять. Но тут есть еще какой момент. Соуэлл отмечал такую интересную деталь, что Рейган, человек, который, в принципе, был расизму чуждым, у него не было, по разным причинам, ну, мало пересекался и в Голливуде, и потом, не было контакта с черной аудиторией. Хотя он сделал, как президент, довольно много для чернокожих. А Уоллес при всей своей славе сегрегационисты и так далее, этот самый контакт наладил еще тогда, уж когда в 70-е годы от своих былых позиций он отстранился, то, еще повторяю, поддержка черного населения у него была огромная. И демократам признать тот факт, что расист, по их словам, и сегрегационист на самом деле и установил связи, демпартии с черным населением, каких мало кто из либералов установить бы мог, им это тоже нож по сердцу, и поэтому для них задача демонизировать Олиса и превратить его в воплощение мирового зла, ну а если не мирового, то вот этого самого республиканского. Тем не менее, Давайте, в общем-то, подводя уже да, некоторые итоги. Э, Все-таки признаемся с вами откровенно, что при всех каких-то плюсах э, Олиса, э, его мастерстве оратора, том, что он очень точно сыграл на отрицании элиты, то, что он действительно привлек к себе голоса тех, кто был разочарован на конец 60-х в обеих ведущих политических партиях. Все это так, но Уоллес – это альбатрос, как говорится, или камень, ну что угодно, на шее демократов. Они могут сколько угодно от него отнекиваться, отрекаться, но он всегда будет оставаться частью демократической партии. И то, что он делал, как вы, надеюсь, поняли, все же прежде всего было нацелено именно на пользу партии своей. Даже когда он вроде бы от нее отходил. И когда еще в далекие 70-е годы начинающий сенатор Джо Байден сказал, что нам, то есть в обязательно нужен либеральный Джордж Уоллес, то кто знает, возможно, в этой роли он видел как раз себя. Я так скажу, что Байден гораздо менее, конечно же, харизматичная фигура, чем Уоллес, потому что даже критикуя губернатора Алабамы, все-таки, ну, признаешь, как я уже сказал, какие-то его яркие черты. Но вот то, что это любовь, ненависть Байдена лично и верхушки демпартии к Уоллесу, она будет продолжаться и дальше, это безусловно. Но главное, чтобы они помнили, Уоллес – это их творение, Уоллес – это человек, который привел их туда, где они сейчас, и в этом плане, Скажем, Уоллес мало чем отличается Именно в этом плане В других отличается, конечно От Гарри Рида, о котором мы говорили совсем недавно Поэтому не давайте им Вести себя в заблуждение Сторонники Джорджа Уоллеса Не республиканцы Не консерваторы А демократы И либералы Вот здесь я умолкаю Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово Вот то, о чем вы говорили Поражает не удивительная способность демократов переворачивать все с ног на голову а поражает наивность их сторонников вот скажем комитет 6 января работает и похоже все идет не так как они планировали во всяком случае не все идет так как они планировали сейчас чак шумер вбросил новую мантру оказывается в рядах протестующих были антисемиты с антисемитскими плакатами и основной целью этих э, антисемитов было убить всех э, конгрессменов евреев и поверьте и поверьте мне при поддержке проституток и средств массовой информации эту идею начнут тиражировать полезные идиоты из числа евреев. И оно, оно, навязнет в зубах, и они это воспримут и будут об этом говорить. О, вы да. Но при этом, заметьте, тот э, товарищ мусульманского происхождения, который брал в заложники синагогу, что писали в новостях? Человек с британским акцентом. Абсолютно. И в этом свою роль сыграл изиц-председатель. Его не возмущает тот факт, что у него в демократическом кокосе яркие представители братьев-мусульман в Конгрессе. Это их не беспокоит. Нет. А тут они, видите ли, он сказал, что у нас недостаточно фактов. Это все с подачей ФБ, ФБР, между прочим. ФБР работает на эту партию. Такое КГБ при коммунистической партии. Вот такую функцию сейчас выполняет ФБР при демократической партии. Уму непостижимо. Но еще раз говорю, не удивляет виртуозность, которой демократам удается перевернуть все с ног на голову а удивляет тупость и наивность их избирателей, в том числе и из числа русскоговорящих евреев абсолютно у, у меня не укладывается в голове как можно не видеть вот то, что черным по белому то, что настолько очевидно и лежит на поверхности не понимать или нежелание понимать этого есть, ну, впрочем а, демократическая партия превратилась в такой тоталитарный курт, культ и ее сторонники а, это такая религиозная вера все, ничего, никакие факты, никакие, так сказать, доказательства, ничего нет. Это, это тупая религиозная вера. Все. Никакие дискуссии не принимаются. Вот в такой ситуации пребывает. Да, Давайте мы, наверное, сделаем небольшой перерыв. Послушаем рекламное объявление. Если будут вопросы, телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Пожалуйста, звоните и задавайте. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисовой». Прежде чем поговорим о решении Верховного Суда относительно а, мандата или обязательной вакцинации, давайте попробуем сначала принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Иван, Несмотря на то, что вы находитесь не в Америке, мне такое впечатление, что вы разбираетесь в наших законах лучше, чем мы. Вот у меня в связи с этим э, такой вопрос, э, тоже касающийся 6 января. Э, вот э, как это может быть, что все-таки наша страна считается страной закона, что люди, участвующие в этой демонстрации 6 января, сидят... До сих пор в, в, в одиночках Совершенно, ну, без предъявления Каких-либо э, Обвинений э, По-моему, даже не имеют доступа К адвокатам, и вот почему Родственники ни, ничего не делают Если партия республиканская Ничего не делает Могли же нанять каких-то адвокатов Чтобы они какие-то э, ну, Меры предпринимали Чтобы этих людей освободить Потому что вины никакой абсолютно нету Ничего они такого не сделать. Делали. Вот, вот как, как такое может быть в нашей стране? Ну, просто они, к сожалению, как я понимаю, приравниваются к террористам, а против террористов, увы, вот действует целый ряд более суровых законов. Там Райсов, простите, но я их по-другому не назову, которая безобразничала в двадцатом году, они не воспринимались такими, поэтому их с легкостью отпускали, и, скажем, на сайте ФБР или на, на страницах в соцсетях вы ничего особенного не найдете про то, что вот происходило летом. По крайней мере, я такого не видел. А что касается 6-го до сих пор они там кого-то ищут и ловят. Ну, просто дел ВБР ФБР больше нету, действительно. Кроме как ловить вот этих вот страшных террористов 6 января. Ну а то, что действительно нет какой-то активности, да, это мне самому непонятно. То есть я могу объяснить действия политиков, это становится так небезопасно, и не все решаются открыто поддерживать тех, кто там в тюрьме оказался. Но вот получается, что даже политики местные... Потому что это люди из разных, я так понимаю, штатов и городов они, увы, тоже не очень стремятся помочь. Почему? Я, к сожалению, не могу вам ответить. Хотя в Конгрессе были выступления по этому поводу и пытались устроить слушания республиканцы, и выступали по этому поводу. Некоторые да, республик... Тейлор Грин, насколько да, я помню, да. конгрессу. А что касается адвокатов, я не думаю, что все сотни людей – это миллионеры или миллиардеры, которые сидят в тюрьмах. А нанять хорошего адвоката, который может... Тягаться с правительством это наверное от 500 до 1000 долларов в час стоит а к сожалению у, у этих людей нет таких защитников как вице-президент камала харрис которая собирала и с удовольствием всякие миллионеры давали деньги на выкуп бандитов которые жгли города которые принесли ущерб стране порядка двух миллиардов долларов это вот то что демократы делают у республиканцев к сожалению этого не наблюдается так вот я еще хотел сказать прежде чем мы перейдем к решению верховного суда сегодня день мартина лютера кинга и mm -hmm. в то время как чаки шумер пытается разыграть еврейскую карту поскольку остальные пока не очень срабатывают а черный кокос конгресса сегодня во главе с нэнси пелоси выступали по этому поводу и все, все сводилось к одному протолкнуть закон о федерализации выборов, то есть узаконить беззаконие. Вот какая бы речь ни звучала, все сводилось к одному. Ну, называлось имя Мартина Лютера Кинга Джуниора, а при этом все сводилось к одному. Сенат должен проголосовать, принять этих три закона, потому что бедные, несчастные, так сказать лишены возможности голосовать. Я не понимаю, кто лишен возможности. Кому отказали в голосовании. А, вот надо стоять в очередь. Ничего. Я в двадцатом году пошел, постоял в очереди, отстоял. Погода была не очень. И ничего страшного и проголосовал. В общем, опять пытаются разыграть эту карту. Опять пытаются абсолютно просохнуть. Абсолютно. Я небольшой поклонник Кинга, кстати говоря, напомню, хоть Я сегодня и его день, но не будем уж в эту тему углубляться. Но на самом деле с Верховным судом-то это связано, потому что э, черный юмор ситуации, э, черный, не имеющий отношения к Кингу, в том, что вот эти вот законы, они на самом деле противоречат как минимум одному решению Верховного суда а именно 2013 года, который отменил вот, часть закона о голосовании 65 года, согласно которому любые изменения в избирательном законодательстве в ряде прежде всего южных штатов должны согласовываться с центром. Это запрещено. Все, этого нельзя делать. Суть это, это отменил, значит это запретил. А теперь, пожалуйста, это собираются в противодействии нам рассказывают что вот когда верховный суд решил узаконить геи-браки, все должны слушаться когда верховный суд сохранил обама Кер, это обязательно к исполнению а теперь выясняется что когда верховный суд отменил вот эту самую федерализацию практически почти 10 лет назад это никого не волнует нет вот давайте примем законы обойдем правила Сената, лишь бы вот спасти себя от того провала, к которому демократы уверены идут. Вот так. Ну, а теперь а, непосредственно к решению Верховного Суда относительно обязательной вакцинации. Да, раз уж про Верховный Суд заговорили, действительно, то два было решения. Первое такое радостное, и на его фоне чуть потерялось второе. По решению первому, 6 к трем принято, то есть все республиканские назначенцы так или иначе, этот самый мандаторий или мандат, если угодно, его отвергли. Демократы, назначенцы демократов так или иначе поддержать. Но смысл в том, напомню, что предприятия или бизнес-предприятия, я имею в виду, по этому указу должны были всех принуждать к вакцинации. Суд постановил, что этого быть не может. И если посмотреть заключение судьи Горсача. А я считаю, оно самое лучшее, к которому присоединились Алита и э, Томас, э, у нас теперь прямо да, три мушкетера тут образовались, э, то мы с вами увидим, что э, вот эта славная троица, ну, прежде всего, все-таки здесь его главная работа, роль, они, э, то, о чем мы с вами уже тоже не то не раз, то, то, что мы с вами не раз обсуждали, было и выделено что раз нет нигде четкой, э, четкой установки, что Конгресс доверяет э, вот, Агентству по охране труда прав, такие особые права, то, извините, значит этих особых прав нету И бегать за служащими с шприцами никто не имеет права. И весьма показательный момент, когда давным-давно еще в эпоху Трумана Роберт Джексон, судья Верховного Суда же, я тоже люблю это вот цитировать заключение, написал, что если бы отцы-основатели отцы были озабочены тем, чтобы ни в коем случае у правительства не было особых полномочий на момент чрезвычайных ситуаций, потому что тогда эти чрезвычайные ситуации бы случались все время. Горсач вот именно об этом и написал, что... Там, может быть, какая угодно эпидемия страшная или не страшная, но законы и конституции, они работают всегда. Потому что если бы они работали только, когда все хорошо и замечательно, то это неправильно. И тогда правительство делало бы все, чтобы чрезвычайные ситуации действительно были бы постоянными. И слава богу, что Горсыч про это написал, и слава богу, что это зарубили. Но! К сожалению, там было и второе э, решение. Оно связано с вакцинацией граждан, работающих в медицине. И вот здесь, увы, 5-4 и... Робертс, ну а кто же еще? И Кавано, они слились с демократами и вот тут этот самый принудительный вакцинацию поддержали, хотя ну и дали возможность ее еще оспаривать где-то в судах нижней инстанции. И вот здесь, конечно же, уже на первый план вышел судья Томас и его заключение, по-моему, тоже блистательное, потому что он опять всем напомнил очень важный момент, а именно что нельзя эмоциям позволять брать верх над законами и что вот даже если вам очень хочется что-то найти в конституции а там этого нет или найти что-то в решениях конгресса чего и там нет не надо этого делать потому что как писал томас даже если бы мне очень хотелось вот найти что-то что разрешало бы эту вакцинацию я не могу этого сделать. Ну вот нет такого. Нигде Конгресс про это не писал, нигде про это не написано. И более того, что по американской системе вопросы здравоохранения вообще-то решаются штатами. И Конгресс ничего не сделал для того, чтобы штаты этих самых прав лишить. А значит, в Штатах могут принять эту вакцинацию, пусть ее там оспаривают, соответственно, то же самое. Могут ее не принять, и замечательно. Но главное то, что никто в федеральном центре не может ничего навязывать. Потому что иначе бы это нарушало весь баланс американской системы взаимодействия Штатов и Центра. И этого не было. Значит, любые... Для медиков, не медиков любые попытки принудить кого-то оголять соответствующие места для уколов они незаконны. И, как написал тот же замечательный судья Томас: вы можете спорить а о том, а что важное, опасное, полезна эта вакцина, но разговор не совершенно не об этом. Разговор о том, кто может ее действительно сделать общей и принудительной. Правительственные агентства, центральные, к тому же, не могут. Все. Самое грустное, самое плохое, что в этом есть решение, это то, что оно повторяет решение меньшинства. Ну и то, что, увы, Робертс потерян, это, понятно, уже было давно, хотя иногда голосует как надо. Ну и жалко, что Каван, он, вот видите, в такие моменты перетягивает на свою сторону. Но 1-1 получилось. Жаль, что не 2-0 в нашу пользу. Но по крайней мере, даже такой результат лучше, чем мог бы быть. Вот, наверное, здесь все, потому что уже и так много на эту тему сказано, а мне бы хотелось еще немного про Янкина поговорить, но если Сергей что-то добавит по вакцинам, с удовольствием передам слово. Ну, по вакцинам я могу говорить бесконечно, потому что информации с разных сторон, стараясь копать как бы эту сторону эту смотреть... На Фаучи, смотрю, как этот прохвост крутится, человек, который получает зарплату больше, чем президент Соединенных Штатов Америки столько лет сидит, а сейчас вскрылись его финансовые дела, так сказать. В общем, как я назвал вот эту всю эпопею с ковидом, это вторая по величине афера после глобального потепления. О, да. Ну, а теперь давайте перейдем на фоне всего этого дерьма, которое происходит в стране, на фоне всей этой вакцинации Конгресса, Сената, Шумера, есть в нашей жизни и, так сказать, яркие моменты. И... Совершенно наверное, И мы с вами говорили не так давно про губернатора Монтана. Мы регулярно с вами поминаем более-менее добрыми словами де и надеемся на Кристи Но, Но ну вот есть возможность, что у нас появился... Да, у нас, не только у вас. Такие люди, они всем важны. А новый яркий персонаж, консервативно-республиканский, это новый губернатор Вирджинии. Все вы помните, как его выбирали, как он обставил демократов. И, к счастью, хотя были опасения, некоторые невнятные интервью он давал, и вроде бы находили в его окружении не самых приятных людей, но то, что Янкин, который вступил в должность тут на днях, на выходных, он, знаете, есть такое военное выражение, которое часто используется в политике hit the ground running, я его помню, часто, да, я его часто использую, вы его наверняка слышали, означающее, что политик, который начинает э, работу, сходу в общем, бросается в дело. Там, не ждет чего-то, а сразу же берется за работу. И Янкин вот сходу выпустил целый ряд исполнительных, э, целый ряд указов э, губернаторских, которые в общем и целом э, указывают, что пока мы, может, имеем дело с человеком достойным. Но по порядку. Не все, конечно, но самые основные, на мой взгляд. Янкин запретила критическую расовую теорию, и хотя запреты эта штука, да, спорная, но детям, по моему убеждению, такое точно не нужно. И в общественном образовании, на деньги налогоплательщиков рассказывать детям, что все белые плохие, черные страдальцы, и на этом строится все западное и американское общество. Это, в принципе, делать нельзя, и Янкин молодец. Далее Янкин отменил принудительное ношение масок. При этом это не означает, что он запретил никаких масок и так далее. Нет. Смысл указа в том, что родители... То еще, естественно. И сами должны решать, в чем их деть, нужны их детям маски или не нужны. Если нужны, на здоровье пусть надевают. Если не нужны, то не надо их заставлять. И Янкин вот об этом нам и указал. И вернул это право родителям, за что ему большое спасибо. Кроме того, Янкин объявил подписал указ соответствующий о борьбе в штате с антисемитизмом. А это, как все мы с вами, опять же, увидели по печальным, ну, закончилось все благополучно, но такие вещи безобразия, я имею в виду, опять же, захват синагоги. это не, не может происходить. Ну, вот, что антисемитизм остается угрозой с подъемом левых настроений, Янкина подписал указ, что в его штате антисемитизм будет всячески искореняться, и, и слава богу. Кроме того, продолжая тему, связанную с экономикой, ковидом и так далее, Янкин открыл свой штат для бизнеса, как это называется, то есть поспособствовал тому, что он теперь будет более открыт для тех, кто хочет работать, а не сидеть дома. Янкин подписал указ о том, что правительственные, и государственная регулирование в штате э, должно быть сокращено на 25%, что должно сильно способствовать э, э, росту э, приему на работу, э, и он так это называл это job killing regulations, то есть что их надо сокращать, их надо уничтожать. Янкин запретил э, вот те самые принудительные вакцины на уровне штата, что их нельзя требовать э, со служащих. И Янкин объявил о выходе Вирджинии из такого соглашения, в которое входят, ну, преимущественно, естественно, и входили, и сейчас входят демократические штаты, демократические губернаторы, по вот этим самым парниковым газам. Ну, то есть, понятно, что смысл их в том, чтобы этих соглашений, чтобы сокращать количество выбросов якобы. но ну, а в реальности, что это все приводит к тому, что растут цены, правительственные субсидии идут от штата на какие-то якобы зеленые проекты, а на самом деле неизвестно на что. И происходит, ну вот, например, то, что происходит в Калифорнии, уже помните, не раз тоже обсуждали, как подобные вот соглашения якобы экологические мешают, доставкам мешают работе водителей дальнобойщиков и так далее Вирджиния тоже было вступила в это соглашение хотя здесь другое существительное среднего рода приходит на ум но теперь благодаря Янкину из него вышло и слава Богу то есть как мы с вами видим основные направления консерваторов, которые вот были консерватизма, которые были обозначены и которые лучшие республиканские губернаторы так или иначе воплощают в жизнь. Янкин все это делает. Медицинская свобода, да, никаких обязательных вакцин, масок, локдаунов и так далее. Свобода в образовании – это никакой Критической расовой теории. И да, это свобода, поверьте мне. Хотя, казалось бы, запрета свобода, но это свобода, потому что самая теория, она закрепощает мозги, а вот это плохо. Это как раз к свободе не имеет никакого отношения. И это, конечно же, свобода экономическая. Ну, те же самые отмены локдаунов и. Те самые отмены дебильных и никому не нужных якобы экологических законов и указов. И то, что касается вот регулирования. Это всегда важно. А теперь проблему... Да, ну и, конечно же, да, борьба с антисемитизмом. Это давняя тоже, на самом деле, консервативная традиция. Чтобы нам не пытались говорить товарищи либералы, консерваторы изначально были настроены на борьбу с антисемитизмом. В Америке. Это факт. А, ну вот, момента таких, как всегда, все-таки не будем спадать в эйфории. Два момента, которые могут так, нас слегка насторожить. Момент первый – это как долго Янкин будет выдерживать такой ритм, Десантис более-менее справляется замечательно, но уже мы видели, там проблемы были. Джан Форте вроде тоже пока справляется, хотя он работает всего год. Посмотрим, примкнет ли к лучшим из них Янкин, ну, естественно, мы ему всячески того желаем. Момент второй – это то, что указы губернатора – это замечательно. Но их неплохо бы всегда закреплять э, законами. Тот же, у Десантиса есть проблемы, кстати говоря, с республиканцами. У него не все удается провести, как нужно, через местные зако собрание законодательное. Э, Джан Форте вроде как более успешен, у него с законными все хорошо. Вот Янкину надо тоже добиться того, чтобы все эти указы, они приобрели силу законов. И тем самым отменить их будет гораздо сложнее, а то и практически невозможно. Проблема какая? У него в местном законодательстве, в Ассамблее Вирджинии, в палате делегатов, как она называется, то есть в Низшей, там, да, большинство республиканцев. А вот в Сенате, увы, большинство все-таки демократов остается. И здесь ему придется очень и очень сложно. Ну, вот э, проверка, тем более, что официально-то президент Сената, это Уинсом Сирс, помните тоже ее победа чернокожая леди, э, республиканка стала для многих неожиданной. Вот, э, да, значит, посмотрим, как они будут управляться с, с ассамблеей, потому что такие законы, они штату нужнее, все-таки, чем губернаторские указы. Так что Янкину и Сирс успехов. И надеемся, что такие губернаторы еще нас порадуют. И не один раз, потому что маятник вправо, качать уже пора. Выборы 22 года близко, демократы и, и, и же с ними готовы на любые гадости. И республиканские настоящие губернаторы и законодатели нам тут очень и очень нужны. Пусть Янкин станет одним из них. Замечательно, к, этому, к этим приятным новостям добавлю еще одну. Новый генеральный прокурор штата разогнал к ядрени матери отдел по гражданским правам, уволил все 30 прокуроров, которые в своей деятельности придерживались защиты левых прав, а не гражданских прав. А еще сказал, что он будет вести дела в юрисдикциях, в которых Сорос понасажал своих проституток, Которые отказываются заводить уголовные дела на бандитов, преступников, убийц, исходя из чувства расовой справедливости. И вот генеральный прокурор сказал, что он будет лично вести уголовные дела в этих дистриктах, что на самом деле очень радует. Да, и даже с сайта правительства Вирджинии стерта вот эта вот организация, которую вы назвали, там, отдел по равенству и так далее, и так далее. Все. Спасибо огромное, Иван. Вот на этой жизни утверждающей да. нотке, которая дает нам некую толику оптимизма, мы, мы сегодня будем заканчивать. И до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.